Всем привет, с вами Айдар Усманов на Универ ТВ. Осталось всего ничего до долгожданного снега и праздничного настроения. Но пока что мы здесь и сейчас. Перейдем к нашим новостям. День первокурсника Республики Татарстан прошел на площадке Казанского университета. В КФУ состоялась вторая международная конференция «Университетская библиотека в мировом информационном пространстве». Кто и для чего создает в Казанском университете Endowment Fund? 27 ноября масштабный гала-концертом в Казани на сцене КСК Уник завершился Республиканский фестиваль ⁇ День первокурсника 2017 ⁇ Первое место в празднике студенческой жизни занял Казанский федеральный университет.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 какой день первокурсника без победителей? Третье место в ярком празднике жизни занял Книтука ХТИ. Второе место Книтука И, а победу одержал Казанский федеральный университет. Наш телеканал вел прямую трансляцию Дня первокурсника 2017. Для тех, кто не смог посетить это событие. Диана Шилова, Ленардон Сиаров, Универньюз. В КФУ обсудили варианты модернизации библиотек на международной конференции. Как могут измениться библиотеки и как они влияют на обучение студентов, ты узнаешь в сюжете Артема Тупичкина. 28 ноября в Казанском федеральном университете состоялось открытие международной конференции ⁇ Университетская библиотека в мировом информационном пространстве ⁇ На ней обсудили проблемы и возможности вузовских библиотек. Главной темой конференции стали пути развития. Спикеры предложили свои варианты модернизации электронных ресурсов российских организаций, в особенности высших учебных заведений. Конференция продлится до 30 ноября. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Казанском федеральном университете прошло собрание директоров городских школ. Тема их встречи – обсуждение вероятности добавления в школьную программу нового иностранного языка. Об остальном тебе расскажет наш корреспондент Олег Кашин.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 Школ будут знать на один язык больше. Олег Роман Самарин, диктант привлек к себе внимание жителей разных городов России. Для кого и для чего была организована данная акция, а самое интересное, каковы ее настоящие цели, выяснил наш корреспондент.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 методику преподавания татарского языка в школах. Адель Шемилова, Универньюз. В Казанском университете появился свой Endowment фонд. Кто его создал и кому это нужно, выясняла Адель Шемилова.